Приветствую на моем канале. Меня зовут Елена Туманова. И в этом видео я вам покажу, как настроить вашего бота в Телеграм для Продвижение вашего бизнеса K-Home. Кто еще не в тем 5 ноября у нас запустился новый проект. Это жилищно-распределительная программа, которая позволяет каждому желающему партнеру, кто инвестирует в бизнес K-Home не менее 100 долларов, по результату активной работы выйти на доход 88 тысяч долларов с одного бизнес-места и приобрести себе жилье в любой точке мира. Как же войти в этот проект и что нужно сделать. Первое, вам нужно зарегистрироваться на нашей платформе Кеймот Клуб. Это наша базовая платформа. Здесь мы строим различные источники своего собственного дохода. Здесь есть пассивный доход. Здесь есть торговля на бирже нашими токенами. И сейчас запустилась жилищно-распределительная программа. Для того, чтобы участвовать, необходимо оплатить роялти 15 долларов и активировать свое участие на сумму не менее 100 долларов, но я рекомендую заходить вам по нашей стратегии на сумму не менее 200 долларов. Если вы заходите по этой стратегии, то компания вам дарит вот подарок для продвижения вашего бизнеса в Телеграме. Итак, вы проходите по реферальной ссылочке, регистрируетесь на нашей платформе, далее переходите в левое меню и находите Key и Key Попадаете вот на эту страницу. Далее вам нужно будет оплатить роялти и перейти в кнопочку этажи и вот видите здесь у меня этажи куплены каждому партнеру кто решит работать в моей команде дам личную консультацию расскажу нашу стратегию по которой вы можете зайти в этот бизнес максимально выгодно и получить максимальное количество денег при эффективной командной работе этот бизнес настраивается и запускается таким образом что мы все помогаем друг другу но конечно если вы заходите только на пассивный доход, то этот инструмент вам не подойдет, потому что без активного продвижения здесь вы ничего не заработаете, ну, в лучшем случае вы выйдете в безубыток, и то это будет не быстро. Но если вы приглашаете в этот бизнес, заходите хотя бы на 100 долларов и приглашаете в этот бизнес не менее двоих человек, которые вас продуплицируют, то ваш бизнес уже запустится. Я зашла сюда на 1000 долларов, это очень выгодная стратегия. И в течение первых суток я заработала уже 300 кмр. 1КМ у нас равен 1 доллару, соответственно, 300 долларов у меня уже заработано. Причем всего здесь 2 человека лично приглашены. И далее эти два человека пошли уже дуплицировать всю эту систему. Минимальный вход 200 долларов. И тогда вы получаете ботов в подарок. Как же его настроить? Вы переходите в левое меню. После того, как купили по нашей стратегии места на первом этаже, переходите бот мы сейчас его вместе с вами настроим. Открыть. И вот сразу же у вас вот такое сообщение. Что может делать этот бот? Получите 88 USDT или собственный дом или квартиру в любой точке мира. Без ипотеки, с кабальными процентами, без многолетних накоплений, которые регулярно обесценивает инфляция, без необходимости вложений в активы с высоким риском. Кейхомбот, забери свои ключи. Русский, английский вариант – это очень удобно далее вы нажимаете кнопку запустить и далее просто следуем по инструкции такого бота настроить очень легко каждый но он в подарок только для партнеров кто инвестирует сюда не менее чем 200 долларов нажимаете русский ну либо английский язык если вам удобнее и дальше Идем по пунктам. Итак, привет, Елена Туманова, я Кейхомбот. Я помогу тебе настроить и запустить свою собственную продающую телеграм-воронку, которая многократно ускорит получение тобою своего собственного желе. Это очень легко. Введи свое имя в телеграм для того, чтобы с тобой могли легко связаться твои приглашенные, участники и потенциальные партнеры. Это не просто телеграм-бот, это Кихон воронка Вы получите свою собственную ссылку и будете ее пиарить. И вот этот бот, вот этот ваш помощник 24 часа на 7 будет зарабатывать для вас деньги. Итак, мне нужно перейти в телеграм, вы переходите в ваш личный телеграм, выбираете, где у вас вот это имя, вот это мне нужно скопировать. Обязательно собачку. И сюда пишем вот так. И не забываем ставить собачку. Так, собачка Елена Туманова. Отправить. Для настройки пришли мне сюда свою реферальную ссылку. Найти ее можно в личном кабинете k -Mat. Сейчас покажу, где берем эту ссылочку. Вы переходите на платформу K-MAT Клуб в основной кабинет. И вот здесь видим реферальная ссылка. Вы ее копируете, переходите в Telegram бот и сюда ее вставляете. Отправить. Поздравляю тебя, Елена Туманова, все прошло успешно. Забирай свою собственную воронку продаж и начни прокладывать свой путь к выплате 88 тысяч долларов или USDT или к своему новому жилью. Ждем тебя на вершине. Следующее, что вам нужно сделать, это скопировать вашу ссылочку копировать ссылочку обязательно рекомендую сохранить ее в своих документах эту ссылочку вы можете сократить и она будет у вас смотреться очень удобно для этого вы можете использовать любой из сократителей это может быть google либо у вас какой-то есть свой я обычно предпочитаю сокращать ссылочки через сервис Sandler. ссылочка будет внизу под видео теперь вам нужно проверить эту ссылочку вы можете либо сразу на нее нажать. И когда люди нажимают на вашу ссылочку, появляется то есть, такой мини-сайт, мини-лендинг с вашей встроенной вашей реферальной ссылочкой. И, соответственно, давайте посмотрим, что же видят ваши партнеры, когда переходят по этой ссылочке. Получите 88 тысяч долларов в собственный дом или квартиру в любой точке мира. Кейхом забери свои ключи и на английском языке. И перед тем, давайте я еще раз хочу проверить, если вставляем через браузер, то же самое все хорошо открывается. Ну что ж, переходим, нажимает наш партнер на Telegram, открыть Telegram, и давайте посмотрим. Ваши партнеры, потенциальные партнеры переходят по этой ссылочке, нажимают кнопочку запустить. Выбирают язык и начинают получать. Информацию. Давайте вот коротко пробежимся. Далее, я думаю, каждый из вас сделает такого бота, и вы уже еще более подробно. Вот посмотрите, какие красивые, яркие видео. Можно использовать вот такие видео для своего продвижения во всех социальных сетях. То есть вот эту ссылку можно ставить везде. Вы можете ставить на свой YouTube канал, вы можете давать это с вашим потенциальным партнерам, вы можете ну, по всем социальным сетям делать такую рассылочку и этот бот работает на вас 24 часа на 7 так видите здесь э, все написано если человек нажимает хочу свое жилье следующее такое красивое видео и тут идет объявление готов узнать как получить свое жилье получить 88 тысяч долларов далее открывается как получить видите все очень последовательно подготовить ваших партнеров и вызывает интерес нажать на следующую кнопочку получить далее смотрите почему получить кейхом свое жилье в короткие сроки это удобно и вот здесь идет описание что же это такое давайте дальше тут вот презентация хочу получить кейхом бота тоже проверим напишите мне давайте посмотрим куда нас перекинет давайте перейти то есть вам полностью после настройки нужно будет все проверить, понажимать на все кнопочки. Все, отлично, он переходит ко мне. Давайте проверим зарегистрироваться, перейти. Так как вы уже отправляли свою реферальную ссылочку, ваш бот настроен, то видите, вас пригласил Виптуманова. Туманова. Это мой логин вашему человеку только. Останется придумать, придумать свой логин. ну Здесь вот мой стоит, не обращайте внимания. Здесь ничего не будет у новичков. Повторить пароль. И как раз здесь уже полная авторизация. Далее, видеопрезентация. Что здесь? Перейти. Видите, везде здесь есть ссылочки Redirect. Это позволяет нам спокойно пользоваться этими ссылками. И нас не будут блокировать. Здесь кейхом презентации маркетинг. Ладно, мы не будем это сейчас смотреть. Наша самая главная задача – это проверить. Так, и официальный новостной клуб. Давайте тоже посмотрим, куда ведет эта ссылочка. И видите… Здесь нас перебрасывает, наши наша подписчика перебрасывает в официальный новостной чат Game Club. Здесь нельзя ничего писать. Не нужно бояться, что ваш партнер уйдет к какому-то другому партнеру или кто-то его перетянет. Здесь нет функции писать сюда какие-то сообщения. Здесь только информация и это очень и очень удобно. Поэтому работаем спокойно. И если человек нажимает Хочу бота то человек переходит опять же ко мне в telegram и может спокойно задавать все вопросы вот так работает этот чат бот я думаю что ни у кого не составит проблемы его настроить это очень и очень удобно подобные инструменты стоят очень дорого так как я давно занимаюсь автоматизацией бизнеса я создаю различные воронки и вконтакте и на ютюбе и в telegram то вот такой чат-бот уже готовый инструмент Ничего не нужно делать, этот год вам в подарок для того, чтобы вы совершенно спокойно продвигали свой собственный бизнес. Что вам нужно делать? Просто направлять трафик на данную ссылочку. Ну что ж, я думаю, всем понятно, жду вас в моей команде, все мои ссылочки находятся внизу под видео. Буду рада проконсультировать, рассказать больше информации, как лично вы сможете зарабатывать, на, зарабатывать на нашем, в нашем новом проекте, как вы можете. И заработать себе на квартиру, начиная с минимальных денег. Всем пока. Я желаю всем нам хорошего профита.